Привет, друзья! Вы на канале кулинарим с Викторией. В этом видео я хочу вам рассказать, как приготовить и собрать шоколадный торт с кремом чиз. Рецепт торта очень простой и получится абсолютно у всех. Также в конце я вам покажу, как я украсила торт и расскажу легкие и простые способы украшения любых шоколадных тортов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов.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 Затем даем бисквиту немного остыть и достаем его из формы. Остывший бисквит заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник, можно на несколько часов, а можно на ночь. Это нужно для того, чтобы влага распределилась равномерно по всему бисквиту и нам его было намного легче разрезать. Разрезаю бисквит на три равных коржа с помощью ножа и нитки.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 Для его приготовления понадобится всего три ингредиента. Это творожный сыр типа Филадельфия, сливки и сахарная пудра. 400 грамм творожного сыра разомнем ложкой до кремового состояния, чтобы нам затем легче было его взбивать. И в другую емкость выливаем 200 миллилитров жирных сливок. У меня сливки 30% жирности. И начинаем взбивать миксером. Когда начинает появляться вот такая небольшая пенка, добавляем 120 грамм сахарной пудры. И продолжаем взбивать. Взбиваем до загустения сливок, до мягких пиков. И затем добавляем размятый творожный сыр. И взбиваем еще буквально пару минут, чтобы вся масса объединилась и стала однородной. Крем-чиз на сливках получается очень вкусный, готовится просто, быстро и очень хорошо держит форму. Собираем торт, на блюдо выкладываем подложку, слегка ее смазываем небольшим количеством крема и выкладываем первый корж. Сверху надеваем кондитерское кольцо, очень удобно собирать торт в кондитерском кольце, так получается намного ровнее. Затем крем делим на две равные части, одну вторую часть крема выкладываем на первый корж, аккуратно разравниваем ложкой и выкладываем второй корж и выкладываем сверху вторую часть крема. И опять все аккуратно разравниваем обычной ложкой. И выкладываем последний третий корж. Я пропитку для торта не делала, но если вы хотите сделать, то полное количество продуктов для пропитки и ее приготовления я вам оставлю в описании под видео. Тортик я убираю в холодильник и пока приготовлю шоколадную глазу. Шоколад я наломала на кусочки. Жирные сливки выливаю в жаропрочную емкость и ставлю на небольшой огонь. Довожу до закипания, но не кипячу. Горячие сливки выливаю сверху на порубленный шоколад. У меня 150 грамм шоколада и 150 миллилитров жирных сливок. Шоколад со сливками закрываем крышкой и оставляем на 2 минуты. 2 минуты прошло, открываем крышку и все тщательно перемешиваем. Это очень удобно делать с помощью силиконовой лопатки. Перемешиваем до полной однородности. Шоколадная глазурь должна получиться гладкая, блестящая. И жидкая консистенция вот такая, обратите внимание. Достаем торт из холодильника, аккуратно убираем кондитерское кольцо. И немного подравниваем тортик по бокам. Это можно сделать с помощью обычного ножа, либо шпателем, как я. Сверху я тортик тоже немного подравниваю. И затем делаю вот такую конструкцию, решетку из противня, ставлю на тарелку. И сверху поливаю торт уже слегка остывшей шоколадной глазурью. Распределить глазурь можно слегка поворачивая блюдо, либо вот так, но делайте это аккуратно. Распределяем слегка сверху и по бокам. Кстати, украшение торта шоколадной глазурью ⁇ это один из самых простых и эффективных способов украшения тортов посмотрите как красиво уже смотрится можно оставить торт так можно же его украсить любыми фруктами или ягодами шоколадными конфетами шоколадной стружкой печеньем сухофруктами орехами. Это все на ваш вкус. Я же в этот раз оформила тортик мастикой. В одном из последующих видео я покажу, как я это сделала. Кому интересно, заходите, смотрите. На моем канале много других рецептов тортов и выпечки. Всем желаю приятного аппетита! Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория!